Всем привет, с вами снова Окси. и это шестой эпизод Сефтэча. Я еще с прошлой серии хочу улучшить вот эту ферму. Растения растут очень медленно, и еды мало. Как хорошо, что в этой сборке можно взять дерево, поставить из него столб, высечь с помощью ножика основание тотема, дальше высечь остальную часть тотема, и все. Теперь можно провести ритуалы с помощью инструментов, которые я не взял. Угу. Теперь можно... Провести ритуал, который ускоряет рост всей растительности. И радоваться жизни. Так, все. Ритуал мы провели. Все растет намного быстрее. Это прекрасно, я считаю. Правда, дотуду не достает. Потом поставим еще один тотем. Хорошо, с едой проблем у нас больше нет. Разняться более серьезными вещами. Ну как более серьезными? Еда это тоже серьезный. И под серьезными делами я имею в виду добычу руды. А именно угля. Олова и медь. Чтобы найти руду, нужно сначала найти образцы. Они находятся просто на поверхности, как камушки. И когда мы найдем такой образец, можно будет использовать наш проспектор и глубоко в породе мы сможем найти руду. Так, я думаю, что касситерит. Это олово с какой-то примесью. Пометим и будем копать. Теперь нам нужно просто кликать нашим проспектором по земле и надеяться, что тут будет олово. Так, КС-3-2, 37 неплохо, там где больше цифры, там по идее больше руды, ладно, копаем тут, я думаю вам не будет интересен подобный геймплей, потому что это скучно смотреть, ну ладно, перемотаем до улова, <airport Matering> так, Олово. Наконец-то. Ладно, копаем. А чтобы копать было веселее, можно поставить столб из дерева, Высечь основание тотема. Потом высечь остальную часть тема в форме буйвола. И наслаждаться Хейс 2. И я прокопал в сторону. Немного прибрался, потому что здесь была куча гравия. Ну и. Накопал постака. И так как предыдущий это не достает до сюда, надо поставить еще один. Уже побольше. По идее, он нам даст Хейс 3. Ну, надеюсь. И... Да. Хейс 3. Вот это намного лучше. <связывая> О. Все. Шесть и олова. И я думаю этого хватит. Да. Я не рассчитал свои силы. Я думал я выкопаю это все. Ладно. Скриншотик. И пошли обратно. Сделаем отдельный сундук для руды. Но олова, который мы добыли, никак нельзя использовать без угля. Да. Наша печка не будет работать. Поэтому пошли его искать. Так. А вот и уголь. Mm -hmm. Пометим. Так. Уголь 8. Ставим здесь пометку. И копаем. Еще немного интересного геймплея. Mm -hmm. Этот камень копается очень долго. Прям действительно долго. Это неприятно. Так. Уголь. Отлично. Поставим здесь тотем. Нужно больше угля. Нужно построить угольный храм. Uh -uh, ладно. ладно. Угольный храм не нужно строить. У нас угля маловато пока что. Ну, да. Ты я называю маловато. Но для меня это мало. Ладно. Поднимаемся. Уголь соловым мы нашли. Осталось найти медь. Да. Пошли искать летающий уголь над лавой. Ладно, я уже несколько минут бегаю и ищу медь, ее как-то нет. Я уже не знаю, может, пробовать на холме поискать, хотя это не лучшая идея. Придется глубоко копать. Классный тайминг. Ладно, пометим и начнем копать. Еще буквально чуточку Интересного геймплея Медь Да неужели а. Ладно Копаем меди побольше Так, все Пять стаков есть Я надеюсь этого хватит Можно найти обратно Вот мы дома. Выгрузим медь. Поспим. И на следующий день займемся металлами. Да. С добрым утром. Да. Вот мы и поспали. Пора заниматься серьезными вещами. Но прежде чем заниматься металлами, давайте сделаем другие достижения, которые мы еще не выполнили. Это кровать. И бочка. Поехали. Сначала сделаем глиняную бочку. А, это что такое? А, ладно. И сделаем сразу ее расширение. Кажется, это не бочка. А, да. Это котел. Ну ладно. Котел вам тоже пригодится. Его тоже обжарим. Тогда давайте сделаем нормальную бочку. Поставим эту бочку сюда. И сразу на нее расширение. Ачивка. И у нас тут вот котел обжарился. Поэтому давайте делаем наши палочки, для розжига огня. Ставим блок угля, зажигаем огонь, блок и котел. Теперь здесь можно сделать разные интересные вещи, потом. Ты что здесь делаешь? Уходи отсюда, это не твое поле. Ты еще и не фермер. Все, не трогай мое поле. Нам предлагали сделать кровать. А для кровати нужна пшеница, она растет долго, поэтому сносим тотем и переносим его туда. Хотя, стоп, можно же поставить тотема на место колонн. Ну, чувак, ну что ты сюда приперся опять, а? Это мое поле, уходи отсюда. Ну, прости, прости. Это мое... Так, ну... Вы наглый. Где отсюда? Иди отсюда. Я бы тебя оставил, если бы ты мне давал все. Давал мою картошку. Но ты не отдаешь ее. Дайте я тебя закопаю. Да, это немного нечестно, но он будет в безопасности. Сносим наши колонны, вместо них ставим бревна. Вырезаем основания тотемов. Теперь нам осталось выбрать животных, в форме которых мы выжим тотемы. Разные животные дают разные бафы. Ну и надо бы выбрать этот салот. Вокруг него не будут крепи разрываться. А свинья. Свинья дает нам удачу. Не знаю, что это за удача. Ладно. А целота свинья. Делаем сено для крафта кровати. Дальше добавляем три блока листвы. И наша кровать из листьев и серной готова. Надо бы ее куда-то поставить. Сюда. Все. Теперь можно будет здесь поспать. А дальше нам предлагают сделать трубу, которая выкачивает предметы из сундуков. Как она крафится? и блок. Готово. Поставим ее куда-нибудь. Так, не, нет. Хорошо. Теперь можно заниматься металлами. Нам предлагают сделать печку из мерсива. Вот она. Это структура 2 на 2 на 2 из специальных кирпчей. Они крафятся... Ага. Песчаник и кирпичи. Так. Последние четыре кирпича Готовы Ставим эту печку куда-нибудь сюда И она просто так не соберется Для того, чтобы ее использовать И собрать Нам нужен молот инженера Крафтится он из меди. Угу. Ладно Используем эту печку Берем медь Берем уголь Засовываем уголь сюда И медь Только по три кусочка и ждем, пока она переплавится. Так, медь почти переплавилась. Давай. У есть три слитка. Нам нужно еще 6. Потому что формочек для слитков у нас нет. Мы можем отливать только блоки. Ладно. Я тут еще минут 10 подожду. Сейчас вернусь. Все, мини готово. Теперь ее можно выливать. Да. Наш бак наполняется. Понаблюдаем. Все. Он заполнен. Так. Блок остывает. Все? Нет. Еще не все. А вот теперь все. Да. Наша первая медь. Теперь можно ее положить на наковальню. Сбить нашим молотком. И слитки готовы. Можно крафтить. А пока поставим плавиться улово. И оно, кстати, намного быстрее плавится. Насколько я помню, у него температура плавления ниже. Ну ладно. Последняя улова переплавилась. Выливаем. Теперь можно сделать молот инженеру. Готово. Нажимаем по печке. И... оу oh, е yeah. Я не умею это делать. Короче, мы можем делать там разные сплавы. Точнее, пока всего один. Бронзу. Кладем медь. И олово. Его должно быть в три раза меньше, чем меди. И не хватает угля. Кладем уголь, и бронза готовится. Да, хлеб же готов. Итак, момент истины. И. Да! -ху -ху. Бронза. Поздравляю, мы официально в бронзовом веке. Эту бронзу мы можем потратить на алтарь. На кровавый алтарь из водмашика. Он нам пригодится, мы будем там делать всякие ритуалы. А для него нужно э, демоническое что-то. Я не знаю, как это перевести. Вроде как демоническая воля. Не знаю, странно звучит. А чтобы эту штуку получить, нам нужны вот такие сети радиментарные. Не знаю. Они делаются из золота, ниток и пепла. Нам нужно бросить такую штуку на вражденного бобу. И с каким-то небольшим шансом мы получим эту демоническую волю. Делаем эти сети и идем в мир монстров. Потому что днем монстры не спамятся. Так-так, мы тут. Здесь куча монстров сразу. Ладно. убиваемся, Бросаем сети. О, с первого раза. Чуть-чуть. Вот, у этого зомби частицы. Из него будет видно, что... Да. Домой. Домой. Фу. Ладно, мы дома. Жарим камень для алтаря. Камень готов. Обкладываем печку бронзой. Этим демоническим чем-то. Камнем. И алтарь готов. Надо его поставить куда-нибудь сюда. Все. Теперь здесь можно пройти разные ритуалы. Нам даже книжку дали. Почитаем. Потом. И так как мод называется Blood Magic. И алтарь называется Кровавым. Очевидно, что... Все здесь с помощью крови. Да. Поэтому мы делаем специальный кинжал, с помощью которого мы будем резать. Нет. Брать кровь из пальца. Просто чтобы ютуб не забанил. Да. Мы будем брать кровь с пальца у себя и проводить разные ритуалы. С помощью крови. И первый ритуал, который мы можем провести, это яблоко. На отключение с тепасистом. Степасист это помощь в прыжке. Со это так. Нам даже пробел не надо нажимать. Но нас походу заставляет яблоко это делать. Ладно, кладем его сюда. Режем. Берем кровь с пальцем. И ждем пока яблоко превратится. Так, яблоко готово. Берем его. И кушаем. Все. степасист включен. Неудобно неудобно. Я надеюсь, мы сможем это откатить. Да. Поэтому сделаем это яблоко еще раз. Надеемся, что мы сможем это откатить. Яблоко готово. Кушаем. И по идее, да? Степозит включен? Да. О, отлично. И наше развитие сборки упирается в такой мод. Абисл крафт. Это... Страшный мод, не советую его трогать, он страшный, опасный, там, темная магия, начнем его с следующей серии, не будем перегружать эту, ладно, спасибо что смотрели, я очень этому рад, подписывайтесь, если этого еще не сделали, ставьте лайки, вступайте в группу вк, Ссылка на него в описании. Ну и про комментарии не забудьте. Я все комментарии читаю. И если вы знаете, что можно исправить или улучшить, напишите. Постараемся вместе сделать из этого хороший летсплей. Ладно, с вами был Локсио и шестой эпизод СФТЧ. Пока-пока.